Всем добрый день. Все сказанное на канале является личной фантазией автора и не имеет отношения к текущей трехмерной реальности, либо его философии. Ее я ни к чему не призываю и никого не оскорбляю. Рамштайм Адью. Также рекомендую зайти на, на телеграм-канал, где я вот этот вот момент отсниму. Вы помните, были загадки матрицы в связи с тем, что математики писали левой рукой и в неправильном относительно себя направлении, но там разрешился вопрос. А вот здесь я не знаю, что это такое, что это. Если у вас есть ответы, пишите, но роликами, на кусочки ролика я не могу публиковать здесь. Я здесь не могу публиковать фрагменты видео, поэтому не покажу, но вот что это. Оно двигается. Тем, кто здесь при... впервые, хочу сказать такую вещь, как получаются вот такие, э, такие послания. Когда-то считалось, что вот эти вот клипы, фильмы снимаются для того, чтобы развлечь людей, просто для того, чтобы развлечь но в двадцатом году я впервые услышала э, такое мнение, что это не так, что там послание, что каждая деталь что-то значит. Я начала наблюдать. И я эмоционально вот э, лобовым умом ты можешь что угодно знать, а вот подзатыльник эмоциональный подзатыльник. Он противоречит волевому во лбу, который хочет что-то знать. И этот подзатыльник все знает по-своему. И он чувствует стереотипно, очень тяжело, очень долго менять ощущения. И э, в моем случае я действительно привыкала годами к тому, что клипы не снимаются для того, чтобы развлечь людей, что здесь под этим стоит мистика. То есть первый слой как бы бумаги, а за этим мистика. И, или правовой вопрос, или что, я не знаю. Но за этим что-то, что-то стоит. Красный луч это группа Рамштайн. Адью. Зритель прислал эту ссылку. И сегодня будет проклонов. Ваши идеи насчет этого лазера. У меня нет идей. Это как маяк, это послание, да? Дело в том, что они через этот лазер телепортируют. Вот эти ребята едут на задание. На задание кольцо в носу вообще у быков. У быков. Не буду придираться к этим деталям. Такую обстановку часто снимают в клипах. Ее постоянно снимают. Роскошь, роскошь, античности. Я вам хочу сказать, что в истории это был на самом деле короткий момент, когда было вот такое барокко. Уже после был стр... более строгий, более такой геометричный классицизм. До этого был ре... Ре... ренессанс, а барокко было достаточно недолго. Но сейчас это какой-то особый символ. Эта эпоха... По отличается пышностью в интерьерах и экстерьерах она везде вот такая вся вот как это еще сказать роскошь на каждом сантиметре они заходят в это роскошное здание их встречают люди со светящимися глазами в наше время, вот сейчас, уже кто давно на канале, достаточно сказать светящиеся глаза и ничего не комментировать. И всем понятно, о чем это. Именно со светящимися глазами, то есть в какой роли э, та команда, которая прибыла на машине, пока что не ясно. Они заходят в помещение, где находятся клоны. Красные лазеры режут, они проходят в это помещение. В колбах стоят люди, это клоны. Почему это именно клоны, мы узнаем позже в течение клипа, потому что сами персонажи будут узнавать своих же копий. Эти клоны двигаются, они все прекрасно осознают. Вот, слезы на глазах, они видят своих копий. Показано, двигаются пальцы, слизь, истекает, по этому клону стекает белая жидкость, как, эм, как пот. Они понимают, что сейчас произойдет. Клоны. И вот они взрывают. Один из их участников, из их команды, там рыдает. другой его успокаивает. Но они сделали то, что сделали. Дальше мы видим, что клоны орут. Вот так они орут. Им действительно больно и страшно от того, что происходит. То есть те ребята сотворили то, что, то, что мы увидели в клипе. Так закована в маске уже следующая команда. Ну, достаточно ужасный клип. Здесь непонятно, что это за зомби, либо предыдущие клоны, но они их, в общем, садят в этот в лифт и отправляют наверх. Такая вот платформа. Отсюда исходит красный луч. В цепях. Пишите свои комментарии о том, как вы увидели этот клип. А здесь они все улетают наверх. Был еще сериал «Сотня», где падали наоборот с неба. И вот такая же была примерно реклама на картинке фильма. Что я хочу сказать по поводу клонов? Вот сейчас к теме о том, как получаются такие вот послания. Они заходят в это помещение, их тут перестреляют. Что сказать о клонах? Корпорация «Заговор» мультсериал, и там именно зал клонирования, думали, что урезать, чтобы сэкономить на финансах. И именно зал клонирования в конечном итоге решили убрать. И с ним произошло, может быть, что-то ну, в таком же ключе. «Стрельба и беготня». Дальше. «Соотечественница-блогер» посоветовала фильм «Облачный атлас». Там тоже клоны. Именно на клонах заканчивается тот техногенный и достаточно развитый мир. Клоны восстали. Кто-то Или кто-то им помог восстать. Дальше. Дальше. Сериал «Основания». Математик. Когда он говорит о том, что будет неминуемая гибель империи, и это просчитано математически. Он говорит, что для того, чтобы облегчить этот удар, миновать его не получится, но облегчить. Для этого клонирование должно быть закончено. Клонирование. И, к слову сказать, именно на престоле. То есть, системы находятся именно клоны. Вы помните, там... Принц, король и его дед ⁇ это все клоны с, с абсолютно одинаковой генетикой. И он говорит, клонирование должно быть закончено. И дальше, вот где-то больше года назад у Андрея Тюняева тоже был ролик, он тоже заметил эту тему, что клонирование была такая густая тема клонирования, и почему-то она сошла на нет. И вот по фильмам, вот три фильма и четыре клип, я показываю, что... Что такое этот красный луч? Я показываю, что действительно, как будто бы тема идет к устранению клонирования. Тут такой мощный вообще припев, но они его поют всего два раза. та да да да та-да-да-да-да-да. -да -да -да -да. Если не попала, значит ошиблась. Короче, их тут перестреляли. Я склонна думать к тому, что клонирование действительно завершено. Чем оно мешало? Вот особый вопрос. Чем оно мешало? Тем, что сказал какой-то математик в каком-то сериале? Или оно действительно энергетически, математически где-то нарушало и... Вот настолько, что это действительно было необходимостью. К указанному я еще добавлю у Пенни Брэдли то, что, кажется, на Марсе был взрыв, там, где были похищены люди, у которых извлекали там часть для, для киборгов. И одна из трех корпораций, одна из трех организаций, существующих на Земле, такое сделала. Не то, чтобы они сильно хорошие, но они более моральные, чем остальные. Они закончили это издевательство. Очень подчеркнутый крест, огромный крест. Я не знаю, как переводится этот клип и эта команда. На самом деле, я сейчас могу что-либо сказать, но... Я жду комментарии, потому что здесь что-то вот их все-таки встречали э, персонажи с горящими глазами. Я пытаюсь различать клипы как новостные и как исторические. И как третья категория, если исполнитель снимает о своем переживании, о своем видении мира. И в, в данном случае не третий вариант точно. Новостной, новостной, то есть устранение клонов, или исторический, или такой эпизод был, когда кто-то кого-то попытался освободить или даже освободил часть, но погиб. Про что это у меня здесь вот нету пазла, не сходятся. Я могу что-то притянуть. Могу сказать наугад, но... Э Стоит ли я ожидаю все-таки комментариев и идей, потому что здесь что-то может быть очень и очень конкретное. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!